Всем доброго вечера, перед началом я хочу попросить вас подписаться на меня, лайкнуть это видео и написать комментарий. На моем канале вы можете найти больше интересных кей новостей. Ну что, поехали. Сейчас я расскажу вам о официальной игре BLACKPINK, а точнее о ее выходе. 4 апреля, ну то есть сегодня, появился трейлер мобильной игры BLACKPINK THE GAME. В нем участницы группы показывают отрывки из игры с решением задач, построением бизнеса, нарядами и танцами. Сообщается, что Blackpink The Game будет симуляцией, где игрок выступает в качестве продюсера группы. По задумке, это чем-то похоже на известную бизнес-видеоигру Тинни Tower. В IG Entertainment, лейбл Blackpink, обещает, что фанаты смогут увидеть ранее неизвестные стороны коллектива. Также говорится, что внутри игры будет эксклюзивный контент с изображениями и видеороликами. Без новой музыки тоже не обойдется. В Blackpink выпустят и оригинальный саундтрек для игры. Точная дата релиза пока не сообщается, но говорят, что релиз игры будет в мае или июне разработка игры для blackpink занялась компания take one в 2019 году эта компания создала игру для bts я например очень жду новую игру от blackpink а что думаете вы пишите в комментариях будет очень интересно почитать ваши мысли всем пока пока